Друзья, всем привет! С вами Димас, канал Кукс Кукс, И сегодня мы продолжаем заготовку на зиму. Сегодня у нас будет яблочное повидло. Но ну, яблочное повидло не по ГОСТу, но, опять же, это как бы раньше оно больше использовалось как детское питание. Ну, в частности, как бы, оно слышан Потому что в состав ее шел сгущенное молоко. Этим оно Становилось более нежная, более кремообразная. Ну, естественно, детям ее было более приятно есть. И, Естественно, будем использовать яблоки. Вот мы такие яблочки взяли, уже почистили. От сердцевинки, от кожуры почистили. Яблоки у нас э, белый налив и грушевка. Используются более такие мясистые, как бы за неимением других. И как бы еще несколько ставлечек это сахарный песок э, и вода. Если яблоки у вас более сочные, воды поменьше. Если там более мясистые, чуть больше воды добавляйте. То есть из ингредиентов все, только вот гастроемкость у нас будет использоваться, где мы будем сейчас все готовить. Баночки для закрутки вот у нас присутствует то что небольшие, маленькие. Так что приступим сейчас к готовке нашего яблочного пюре или повидла. Ну вот смотрите, мы поставили на большой огонь, немножко кастрюльку и высыпаем водам промывали как бы это уже часть воды есть и все сейчас до размягчения в принципе это буквально должно очень быстро размягчиться до такого почти первообразного состояния но как бы нам понадобится по-любому блендер как бы все чтобы это пробить так сейчас будем все это помешивать и все увидеть вот, смотрите яблоки у нас все закипело емкость у нас и мы добавим вот полстакана воды чтобы они быстрее растомились с водой аромат пошел яблочный хороший а, ну вот смотрите друзья мы убавили минимум сделали огонь потому что яблочки уже начали у нас распадаться и мы добавляем полстакана сахара и еще томим примерно минут 10-15 до почти полного растворения яблок. Друзья, ну смотрите, прошло 15 минут, яблоки почти у нас полностью уже они мягкие уже, просто не превратились в пюре. Это я томил на медленном огне, потому что вулканчики очень опасный даже даже на медном огне, из-за этого даже крышку пришлось накрывать опасное блюдо все пойдем все блондернем добавим и доб будем уже добавлять сгущенку ну вот смотрите у нас тут все проварилось цвет приятный такой светлый никак повидло именно как у детского питания и как бы нам это нужно этого добиться и начинаем блондировать нашу продукцию Ну вот мы все пробили через блендер и сейчас осталось нам сейчас через сито все это протрем вот так что берем емкость какая вам удобно подходит под сито под размер выливаем содержимое наше все в сито и все протираем с помощью ложки помогаем все содержимое здесь что есть Смотрите, у нас осталась какая-то часть не разварившихся волокон, но это естественные, любые фруктовые или яблочные волокна, ой, фруктовые или овощные волокна, они есть у любой продукции, так что не стремитесь, чтобы у вас, допустим, полностью все какое-то это переварилось, ну, это съедобное кажется, но как бы хотите, есть хотите, нет, мы это все выкинем. И вот, смотрите, получилось вот нежнейшее пюре без всяких волокон, без ну короче без мелочи, без косточек, без все что осталось и опять же перерываем обратно нашу гастроемкость, как бы, по желанию можете помыть, но мы не стали, как бы, смысла нет. Смотрите, друзья, все, мы вернулись обратно на наш огонь. Я опять же остался на маленьком огне, дабы избежать больших вулканных действий. Я все-таки как бы опасаюсь с ними, потому что я сколько раз попадал под них и неприятно очень горячо начинают уже это вулканы, так что добавляем пол баночки сгущенки чтобы у нас не было слишком сладкое все и все размешиваем можно ложку, можно блендером, чтобы вам больше нравится просто я знаю, что такой вариант есть то, что вы будете блендером это забивать и немножко у вас какой-то вот процесс отсечения будет я надеюсь, что у нас сейчас не будет его и сейчас до полностью размешаем и где-то у нас закипит это все. Опять же закипит, она уже сейчас закипит через 10 секунд, но чтобы чуть-чуть прокипела минут 5-10, дабы сгущенка консервация и все-таки нужно немножко прокипеть Цвет стал еще более светлый, такой белый, так сказать матовый цвет, Еще больше стал похож на пюре, детское. Запах появился сгущенного молока. Структура приятная, цельная и цвет очень достаточно хороший получился. И мешаем 5-10 минут потом сам Друзья, ну вот смотрите, получилась у нас вот такая прикольная штука. Вот такая пюреобразная. Ну реально жидкое пюре похоже. Картофельное. Вот. Но это не картофельное пюре, это вот яблочное пюре. Именно такое нежное. Детишкам подойдет. Ну и просто так. То ли яблочные вот такие штуки разные. На вкус она кисло-сладкая. Получилось даже больше кислое. Вот добавили на полтора килограмма там буквально 120 сахара и пол баночки сгущенного молока. Потому что сорт яблок был у нас сладкий. Грушевка и белый налив. Если у вас более э, кислые сорта, добавляйте больше сахара и сгущенки. И опять же, это все по вашему вкусу. У нас вот такой рецепт. Вы там как любите. Так что все, по баночкам разливаем сейчас. Будем закрывать. А, ну вот что у нас получился вот такое приятное пюре. Сезонная заготовка, но не только можно делать в любой момент. Будем пробовать, что у нас получилось. Очень вкусное, приятное на, на, на даже на послевкусе. Такой оттеночек яблока и сгущенки получается. Так что вот такой рецепт сделали. Не знаю, вам понравится, не понравится. Главное, чтобы понравилось вашим малышам. Всем приятного аппетита. Лайки, дизлайки. Пишите комментарии обязательно. С вами был Димас, оператор Антон. И вся банда Кукс -Роза Хукс. Пока-пока.